А ты знаешь, как на самом деле пишутся эти слова? Они уже довольно прочно сидят в нашем лексиконе, да? Давай сегодня посмотрим, как они пишутся на английском и как они на самом деле используются носителями. Меня зовут Вероника, с вами Puzzle English. Поехали! Так как слов довольно много, разделим их на части речи. И сегодня мы разберем существительные. И если мы соберем достаточно ваших добрых отзывов в комментариях, тогда мы сделаем и про прилагательные, и про глаголы. Начнем мы очень необычно с такого старого-старого слова-мемы. Все мы его знаем, все мы используем. А как оно пишется? Угадаете? А что еще сложнее, как оно читается? Пишется она так обращаю ваше внимание что и на конце не пропускайте а как же она произносится ну же, попробуйте сами ну почти мем произносится с долгой и интересно например everybody likes good mains <мем> следующее слово также очень простое сложные слова мы оставили на десерт коуч но тот момент в английском, когда вы пишете или говорите, вы его случайно с диваном не путаете? Посмотрите, перед вами два слова: коуч и диван. И кто из них кто? Точно, коуч, как раз coach, and couch это диван. I really like my coach. I can feel the progress. Я очень люблю своего коуча. Я могу ощущать прогресс. I a new couch last week. Я купил новый диван на прошлых выходных. Что ты думаешь? New couch! А где пруфы? Или нет никаких пруфов? На английском это слово выглядит вот так proof и в переводе обозначает доказательство. There is no proof. Нет никаких доказательств. What proof do you have? Какие доказательства у тебя есть? Well, there's no proof. И кстати, еще есть глагол доказывать to prove something. Только обратите внимание на спеллин. Через the. You don't have to prove anything Ты не должен ничего мне доказывать I can't prove it Я не могу это доказать Wish Wishlist – это очень доброе популярное слово в наши дни Пишется оно легко, думаю, тут проблем у вас возникнуть не должно Wish Wishlist wish, wish – это желание или желать что-то List – обращаю внимание, что это не лист, а список И еще, кстати, популярное to-do list – это список того, что нужно сделать Возвращаемся к нашему виш-листу. Интереснее даже не само слово, а то, какой предлог вы употребите, когда захотите сказать, что в твоем виш-листе. Сказали in? Не. At? Mm -mm, тоже не то. Он? да, on a wish list. This dress is on my wish list. Это платье в моем вишлесте. листе oh, this bag is perfect, I'll add it to my wish-list. О, эта сумка идеальная, я добавлю ее в свой вишлест. Следующее слово краш. Но это было во всех русских песнях. Crush, либо я, либо никто, в английском чаще всего употребляется либо так же, как у нас, как существительное. He is my crush. My crush. Or Yesterday I ran into my school crush. Вчера я натолкнулась встретила своего школьного краша либо употребляем в связке to have a crush on somebody в тюрится влюбиться в кого-то. I can't believe you have a crush on him. Я не могу поверить, что он тебе нравится. I totally have a crush on him. I have a crush on somebody. You had a crush on me? Cheater! Это кстати тоже чисто английское существительное. То есть мы его употребляем правильно. Пишется cheater. Означает человека, который что-то нарушает или делает то, что не должен. Списывает на экзамене, срывается с диеты или изменяет кому-то. Cheaters never win. Winners never cheat. Это, кстати, очень известная фраза. Читеры никогда не выигрывают, а победители никогда не мухлюют, списывают. I don't play cards with you. You're a cheater. Я не хочу играть с тобой в карты, ты мухлевщик. Также может быть глаголом to cheat. He loves her, he doesn't cheat on her. Он ее любит, он ее не изменяет It's not an easy test, but try not to cheat это тест, но постарайся не списывать Don't do it, dad, don't cheat Следующее слово Донат Вот это слово немножко по-другому зашло в русский язык И давайте разберемся почему To donate Это дать что-то кому-то бесплатно, да, то что-то подарить, пожертвовать что-то Например She donated 10 computers to the school она подарила 10 компьютеров этой школе А есть donation Это как бы как раз то, что подарили Не донат, как мы говорим в русском А donation Это может быть все, что угодно Подарки, деньги, какие-то необходимые предметы Как компьютеры для школы в предыдущем примере People can make donation if they like the event то есть люди могут сделать какой-то взнос, проспонсировать, дать донат, если им нравится это мероприятие Ну что, как вам такой современный английский? Очень здорово, когда понимаешь слова не потому, что тебе кто-то их объяснил, а потому что ты знаешь их оригинальное значение на английском Поэтому присоединяйся к Puzzle English и учи английский, с нами интересно Классная тема! Разберем глаголы и прилагательные? Пиши в комментариях плюс или добрый комментарий, и мы сделаем еще видео. Спасибо, что сегодня были с нами. See you soon!